Жена мужа говорит, дорогой, сходи в магазин, яиц купи. Муж, так не задумаюсь, да мне яйца-то не нужны, у меня своих хватает. Жена тоже в шуточной форме. Дорогой, а их есть-то можно? Муж, "Но «Ну, есть точно нельзя, а полизать не мешало бы. Жена, ну и замечательно, утром полежишь себе на завтрак. Спасибо огромное за поддержку и за теплые слова. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.